Я Майнкрафтера, Архиман Бос и сегодня я играю снова с лобщиками и, и с новыми ресурс-паками. Погнали. Вот. вот это ресурс-пак Никит, вот такой, посмотри на меня. На мой этот фотк. И вот какая броня нормальная. Yeah. Э, я девочки, и мне 9, 9. хочу в Д, ДС. маленький красный сами иди нах <реклама> не на а ази я стал написал нах а а морли я себе куплю <свы> никита я это всегда хотел я это всегда хотел где они где они вот здесь можно как у зидора вот так вот я сейчас застройка -а, -а. Да, да. а кровать застроили, да вы задержите пока я кровать застраиваю а? ссылку на этот, на канал под моего брата оставлю в описании. Тогда я куплю нам... стройся я застраю кровать. А я его же размочу. он. Голубых. Ой, розовых. Если лайн будет ни. <сос> Говори Никит мне. Он меня знает. Мы с ним каждый раз да, вместе. Он за голубой. Да я тут, Никита, я на базе. Если ч я этого лайн то сам буду разма. А ч ⁇ на меня? Я из-за них упал. Меня скинул белый, он Меня тоже. Да они ломают у нас кровать сильно. Ага. Наш белый тут побольше. Ага. У меня лагать по полной. Ч ⁇ И хорошо, что его выстрелил. я перешел в игру, там нас убили, я забыл включить запись. Mm -hmm. Прошу проще. Да-да, я достроюсь. Наверх Не буду я верхом, отстань. Ну и стройся верхом, я уже на изумрудах. Копим обсидиан. Все изумруды эм... Не, а вот они у меня, два изумруда Блин, сюда идут Можете на меня желтый прес меня всегда дрался терял, он его просто все белые ушли я его прям <кворчатые> Мне очень нравится, кстати, терроризм. Какие-то красных сломали, а то я не знаю. Да ты задолбала со своим файлом а а, -а Мазила. автокликер все это видели желтый автокликер У ну, я просто не слегка на нас идут челленджи? на нас не идут да задолбали так строиться, дебилы 1.8 меня так лагает только 8 капец лагает Что? Да, она у меня самая маленькая на, на этих версиях лагает только на 1.12 у меня отлично все у меня два изумруда на нас сине идет а не он не на нас идет или на, на нас я не я иду на желтых на желтых а через желтых на желтых <Слыш> Боже. я у них блин на базе сижу. Тут они никого меня не видят. Я за ними наблюдаю, как я что ли взял прошел мимо меня я здесь сижу на f5 ладно это дебилы какие вот тот мимо меня прошел я а вот там сидел в одной этой и просто прошел мимо поднимается по крыше я просто гений. А. Ребята, я их иду ломать. У а. них кровать в А я, блин, охорядался и пытался их сломать! Ну они и не убивали. Сказал бы мне! Я бы их уже разнес там. О боже мой! Ха! Он Никита возродился. Ха! Для меня возродился. На ресурсы крутые. Ха! Иди дал золото. Я хочу всем меч прокачать настроту нам всем. все наши дебильной команде. Вот так правильно и сказать. Пошлите желтый размолк. чё любишь? чё любишься? Ч любишься? А Ч он писать не умеет? Чувак, писать научись. в Потом пиши в общий чат всем. Влада А4 с нами играет. Я упал. Я по Панубский упал. Я ужасно по Панубский упал прямо на видео. Я первый заспамился. И куплю себе железный меч. Что? Почему тебе не надо? вы против палки не можете? Обор. Я говорил, наша команда дебилов. Вот. Все доказано. Команда дебилов. Да, я вижу. Я вижу, что он всех скидывает. Команда нубов у меня. Команда нубов. Нубиков скорее. Я здесь выношу ряд. Можете поможете против лучница Я уже на центре изумруда лутаю. У меня сколько изумрудов? Один и два. А сколько оно стоит яйцо? О, у меня два. Да, иди тогда на середину. Они а у меня три, четыре, целых пять. Всё, я на базу нашу тогда пошел. Канеус, канеус. Я на красных, просто они ближе всех. Я не хочу идти на, на всю нашу базу, потому что на нас там могут прикончить меня. И стоять я себе лук сейчас куплю. И куча стрел я сейчас а чё я не могу быстро по-а, а -а. а -а. а Эм, -э -э, так, семь а -а. фаерболов я купил. Денег на красных, у меня куча ресурсов. Так, а потом на красных иди. Что у меня очень крутые ресурсы и изумрудов. А я так не хочу выходить. О боже! На, я покупаю сейчас яйца эти. Я... а что за два изумруда можно купить яйца. Да, а -а -а. Куплю два. все у меня два яйца И погнали яйца. у меня давно уже железно я просто... погнали так на синих там сразу на... тихо тихо там чувак стоит я хочу в крысу их на да, не передашь, ну, ну, ладно у них нету кровати я-то думаю... Ага, чё, чё, не видишь, с какой стороны стрелять, чел? я погнал с такими вещами на них. Любом... Где? Я буду, а ты где его кинул? Астой, я туда пойду сам. Тогда, если никто не идет... Блин, я пойду, я пойду нам прокачаю остроту. Остроту полностью и защиту. И быстро копание. В этой катке мы, видно, видно выиграем. Так да помоги лучше. Да стой, не иди один. Ну я здесь стою, я не иду. Там чуваки... Я хочу нам прокачать, догадайся что. Сратуй, у меня еще 4 алмаза защиту. Все. И теперь мы полностью прокачаны. Ой, что я себе куплю блоки, и чтобы а. от них застраиваться? А. А. Никит пошел на них сам и сдох, да? Нет, я не сдох, и, он и ты будешь вот сейчас прострешь? Вот. Он куда бежит? Эм, извините, не понял. А ч ⁇ я иду не по тому пути? Я иду просто по их пути к ним на базу. Все, я у них на базе. Нас ломали, а чёрт! Все, Блин, кто нам сломал? А, а это, это ты. А. А. Чё а. лучше бы, а. я пошел. Я идеально иду сейчас на желтых мочить. Есть. А кто там тогда сидит? Три Житель или еще кто-то? Купи мне алмазный меч. Да, здесь желтый. Нет, на своей <свист> у, у него очень <свист> хорошая тут защита.